Я уже упоминал, что во время осмотра упаднических барельефов у нас родилась новая цель. Она, конечно же, была связана с теми пробитыми в земле тоннелями, которые вели в мрачный подземный мир и о существовании которых мы поначалу не имели понятия. Зато теперь сгорали от любопытства и желания поскорее увидеть их и по возможности обследовать. Из высеченного на стене плана было ясно, что стоит нам пройти по одному из ближайших тоннелей около мили. И мы окажемся на краю головокружительной бездны, куда никогда не заглядывает солнце. По краям этого неправдоподобного обрыва старцы проложили тропинки, ведущие к скалистому берегу потаенного, погруженного в Великую Ночь Океана. Возможность воочию созерцать легендарную пучину явилась соблазном, которому противиться было невозможно. Но мы понимали, что нужно либо немедленно пускаться в путь, либо отложить визит под землю до другого раза. Было уже восемь часов вечера, Наши батарейки поиздержались и мы не могли позволить себе совсем не выключать фонарики. Все пять часов, что мы находились в нижних этажах зданий под льдом, делая записки из рисовки, фонарики не выключались. И потому в лучшем случае их могло хватить часа на четыре. Но исхитрившись, можно было обойтись одним, зажигая второй только в особенно интересных или опасных местах. Так мы обезопасили бы себя, создав дополнительный резерв времени. Блуждать в гигантских катакомбах без света ⁇ верная погибель, следовательно. Если мы хотим совершить путешествие на край бездны, нужно немедленно прекратить расшифровку настенной скульптуры. Про себя мы решили, что еще не раз вернемся сюда. Возможно, даже посвятим целые недели изучению бесценных свидетельств прошлого и фотографированию. Вот где можно сделать коллекцию черных снимков, которые с руками оторвет любой журнал, специализирующийся на ужасах. Но теперь поскорее в путь. Мы уже израсходовали довольно много клочков бумаги. И хотя нам не хотелось рвать тетради или альбомы для рисования, все-таки... Пришлось пожертвовать еще одной толстой тетрадью. И если случится худшее, решили, что начнем делать зарубки. Тогда, даже если заблудимся, пойдем по одному из туннелей, пока не выйдем на свет. Если, конечно, успеем к сроку. И вот мы сгорая от нетерпения направились в сторону ближайшего тоннеля согласно высеченной на камне карте с которой мы перерисовывали свою нужный тоннель начинался в четверти мили от места там где мы находились его окружали прочные хорошо сохранившиеся дома так что, похоже, это расстояние мы могли преодолеть под ледяным покрытием. Тоннель шел из ближайшего к хребтам угла, некой пятиконечной объемной конструкции. Явно место общественных сборищ, возможно, даже культового характера. Мы еще с самолета... Пытались разглядеть среди руин такие постройки, однако, сколько мы не обращались к своей памяти, не могли припомнить, чтобы видели с высоты нечто подобное, и потому решили, что это объясняется скорее всего тем, что крыша здания сильно повреждена, а может и совсем разрушена прошедшей по льду трещиной. Ее-то мы хорошо помнили, но в таком случае вход в тоннель мог быть завален, и тогда нам останется попытать счастья в другом тоннеле, что начинался примерно в миле к северу. Русло реки Отсекло от нас все южные тоннели И окажись оба ближайших хода завалены Наше дальнейшее путешествие Не состоится Не позволят батарейки Ведь до следующего северного тоннеля еще одна миля Мы шли сумеречными лабиринтами не выпуская из рук компас и карту. Пересекали одну за другой комнаты и коридоры, находившиеся в разных стадиях обветшания. Взбирались наверх, шагали по мостикам, опускались снова, упирались в заваленные проходы и груды мусора. Зато... На некоторых участках, поражавших по контрасту своей идеальной чистотой, почти бежали, наверстывая упущенное время. Иногда мы выбирали неверное направление, и тогда нам приходилось возвращаться, подбирая оставленные клочки бумаги, а несколько раз... Оказывались на дне открытой шахты, куда проникал, а точнее, как бы просачивался солнечный свет И всюду нас мучительно притягивали к себе, дразня наши воображение барельефы Даже при беглом взгляде на них становилось ясно что многие рассказывали о важнейших исторических событиях, и только уверенность в том, что мы еще не раз вернемся сюда, помогала нам преодолеть желание остановиться и получше их рассмотреть. Иногда мы все же замедляли шаги и зажигали второй фонарик. Будь у нас лишняя пленка, мы могли бы немного пощелкать фотоаппаратом, но о том, чтобы попытаться кое-что перерисовать, и речи не было. Я приближаюсь к тому месту в своем рассказе, где мне хотелось бы искушение крайне велико замолчать или хотя бы частично утаить правду, но истина важнее всего. Надо в корне пресечь всякие попытки вести в этих краях дальнейшие исследования. Итак, согласно расчетам, мы уже почти достигли входа в тоннель. Добравшись по мостику на втором этаже, до угла этого пятиконечного здания. А затем, спустившись в полуразрушенный коридор, в котором было особенно много по-декаденски утонченных поздних скульптур, явно обрядового назначения, когда около половины девятого Денфорд своим обостренным юношеским чутьем... Уловил непонятный запах. «Будь с нами собака!» Она, почуяв недоброе, отреагировала бы еще раньше. Поначалу мы не могли понять, что случилось со свежайшим прежде воздухом. Но вскоре память подсказала нам ответ. «Трудно без дрожи выговорить это». Этот запах смутно, но безошибочно напоминал тот, от которого нас чуть не стошнило у раскрытой могилы одного из чудищ, рассеченных несчастным Лейком. Мы, естественно, не сразу нашли ответ. Нас мучили сомнения... Запаху находилось сразу несколько объяснений, а главное, нам не хотелось отступать. Слишком уж мы приблизились к цели, чтобы поворачивать назад, не испытав явной угрозы. Кроме того, подозрения наши казались невероятными. В нормальной жизни такое не случается. Следуя некоему иррациональному инстинкту, мы несколько притушили фонарик, замедлили ход и, не реагируя более на мрачные декаденские скульптуры, угрожающие косившиеся на нас с обеих сторон, осторожно на цыпочках двинулись дальше, почти ползком преодолевая кучи обломков и мусора, которые с каждым шагом становились все больше. Глаза у Денфорта тоже оказались острее моих, ведь именно он первым обратил внимание на некоторые странности. Мы уже успели миновать довольно много полузасыпанных арок, ведущих в покои и коридоры нижнего этажа, когда он заметил, что ссор на полу не производит впечатления пролежавшего нетронутым тысячелетия. Прибавив свет в фонарике, мы увидели нечто вроде слабой колеи, словно здесь... Что-то недавно тащили. Разносортность мусора препятствовала образованию четких следов. Но там, где он был мельче и однороднее, следы различались явственнее. Видимо, тащили какие-то тяжелые предметы. Раз нам даже померещились параллельные линии, Вроде как следы полозьев Это заставило нас вновь остановиться. Тогда-то Мы почувствовали еще один запах Парадоксально Но он испугал нас одновременно и больше и меньше предыдущего Сам по себе Он был вполне таки зауряден Но с учетом места и обстоятельств Невозможен, а потому заставил нас похолодеть от страха. Ведь пахло ничем иным, как бензином. Единственное, что приходило на ум, не связано ли это как-то с Кедни. Наше дальнейшее поведение, пусть объясняют психологи, мы понимали, что на это темное, как ночь Кладбище канувших в вечность времен Прокралось нечто подобное монстрам с базы Лейка И потому не сомневались Впереди нас ждет встреча с неведомым И все же продолжили путь То ли из чистого любопытства То ли из-за сумятицы в головах или под влиянием самогипноза, а может, нас влекло вперед беспокойство за судьбу Гедни. Денфорд напомнил мне шепотом о подозрительных следах на улице города и прибавил, что он также слышал слабые трубные звуки. Очень важное свидетельство – в свете оставленного Лейком отчета о вскрытии неизвестных тварей. Эти звуки, впрочем, могли сойти за эхо, гулко разносившееся по пещерам, изрешетившим гордые вершины. Похожие звуки доносились и откуда-то снизу из таинственных недр. Я тоже прошептал ему на ухо свою версию, напомнив, в каком страшном виде предстал перед нашими взорами лагерь Лейка и сколько всего там исчезло. Одинокий безумец мог совершить невозможное, перевалить через эти гигантские хребты и, подобно нам, войти в каменный первобытный лабиринт. Но поверяя друг другу свои догадки, мы не приходили к единому мнению. Стоя на месте, мы в целях экономии потушили фонарик и только тогда заметили, что в темноте чуть брежется. Это сверху просачивался свет, непроизвольно двинулись дальше, включая теперь фонарик лишь изредка. Чтобы убедиться, что идем в нужном направлении. Неприятный осадок от недавних следов не покидал нас. Тем более, что запах бензина становился все сильнее. Разруха усиливалась. Мы спотыкались на каждом шагу и вскоре поняли, что впереди тупик. Наши пессимистические прогнозы оправдались И виной была та глубокая расщелина Которую мы заметили еще с воздуха Проход к туннелю был завален Даже к выходу не пробраться Зажженный фонарик высветил на стенах глухого коридора Очередную серию барельефов и несколько дверных проемов, заваленных в разной степени каменными обломками. Из одного доносился острый запах бензина, почти заглушая другой запах. Приглядевшись, мы обратили внимание, что обломков и прочего мусора там поменьше. Причем создавалось впечатление, что проход расчистили совсем недавно. Сомнений не было. Путь к неведомому монстру лежал через эту дверь. Думаю, всякий поймет, что нам потребовалось изрядно потоптаться на пороге, прежде чем решиться войти. Когда же мы все-таки ступили под эту черную арку, то первым чувством было недоумение. В этой уединенной замусоренной комнате, абсолютно квадратной, длина каждой из покрытых все теми же барельефами стен, равнялась примерно 20 футам, не было ничего необычного, и мы инстинктивно закрутили головами, ища прохода дальше. Но тут зоркие глаза Денфорта Различили в углу какой-то беспорядок И мы разом включили оба фонарика Зрелище было самым заурядным Но говорило о многом И тут меня опять тянет оборвать рассказ На слегка притоптанном мусоре Что-то валялось Там же, судя по всему Недавно пролили изрядное количество бензина от него, несмотря на несколько разряженный воздух, ел резкий запах. Короче говоря, здесь недавно устроили привал некие существа, так же как и мы, стремящиеся попасть в туннель и точно так же остановленные непредвиденным завалом. Скажу прямо, все разбросанные вещи были похищены из лагеря Лейка. Консервные банки, открытые непередаваемо варварским способом, как и на месте трагедии, обгоревшие спички. Три иллюстрированные книги в грязных пятнах непонятного происхождения. Пустой пузырек из-под с цветной этикеткой – Сломанная авторучка, искромценная палатка и меховая куртка, использованная электрическая батарейка с приложенной инструкцией, коробка от обогревателя и множество мятой бумаги. От одного этого голова могла пойти кругом. Но когда мы подняли и расправили несколько бумажек, то поняли, что самое худшее ожидало нас здесь. Еще в лагере Лейка нас поразил вид уцелевших бумаг, испещренных странными пятнами. Но то, что предстало нашим взором в подземном склепе кошмарного города, было абсолютно невыносимо. Сойдя с ума, Гед не мог, конечно, подражая точечному орнаменту на зеленоватых камнях, воспроизвести такие же узоры на отвратительных, невероятных пятиугольных могилах, а после повторить их тут, на этих листках. Поспешные грубые зарисовки тоже могли быть делом его рук.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 Громадной башни цилиндра, постоянно встречавшейся на барельефах. С самолета она нам виделась громадной круглой ямой до этого пятиугольного здания и дальше, до самого входа в тоннель. Сойдя с ума, Гедни мог, конечно, подражая точечному орнаменту на зеленоватых камнях, Воспроизвести такие же узоры На отвратительных Невероятных Пятиугольных могилах А затем повторить их тут На этих листках Он мог Повторно начертить Какой никакой план Ведь несомненно Источником для него Так же как и для наших наметок Послужили все те же Барельефы в ледяном лабиринте но разве сумел бы дилетант воспроизвести эту неподражаемую манеру рисунка? Ведь несмотря на явную поспешность и даже небрежность зарисовок, манера эта ощущалась сразу и намного превосходила декадентский рисунок поздних барельефов. Здесь чувствовалась характерная техника рисунка старцев в годы наивысшего расцвета их искусства. Не сомневаюсь, что многие сочтут нас с Денфортом безумцами из-за того, что мы не бросились тут же прочь спасать свои жизни. Самые чудовищные наши опасения подтвердились. И те, кто читает сейчас мою исповедь, понимают, о чем я говорю. А может, мы и правда сошли с ума. Ведь назвал же я эти страшные горы хребтами безумия. Но нас охватил тот безумный азарт, какой не покидает охотников, выслеживающих диких зверей, где-нибудь в джунглях Африки, и рискующих жизнью, только чтобы понаблюдать за ними и сфотографировать. Мы застыли на месте. Страх парализовал нас, но где-то в глубине уже разгорался неуемный огонек любопытства и в конце концов одержал победу. Мы... Конечно, не хотели бы встретиться лицом к лицу с тем или с теми, кто побывал здесь, но у нас было ощущение, что они ушли. Должно быть, сейчас уже отыскали ближайший тоннель, проникли внутрь и направляются навстречу с темными осколками своего прошлого. Если только они сохранились в темной пучине, в неведомой бездне, которую они никогда прежде не видели. А если заблокированный тот тоннель, значит пойдут на север в поисках другого. Им ведь не так, как нам необходим свет. Это мы помнили. Возвращаясь мысленно в прошлое, затрудняюсь определить, какие именно эмоции овладели нами тогда, какую форму приняли и как изменился наш план действий в связи с острым предчувствием чего-то необычайного. Разумеется, мы не хотели бы столкнуться с существами, вызывающими у нас столь жгучий страх. Но, думаю, подсознательно жаждали и издали их увидеть, тайком подсмотреть из укромного убежища. Мы не расставались окончательно с мыслью увидеть воочию таинственную бездну, хотя теперь Перед нами замаячила новая цель. Дойти до места, которое на смятом плане было обозначено большим кругом. Было ясно, что так изобразили диковинную башню цилиндрической формы. Которую мы видели даже на самых ранних барельефах. Сверху она казалась просто огромным круглым провалом. Даже на этом небрежном чертеже чувствовалось некое скрытое величие этой постройки, уважительное к ней отношение. Это заставляло нас думать, что в той части, что находится ниже уровня льда, может найтись для нас много интересного. Башня вполне могла быть архитектурным шедевром. Судя по барельефам, Построена она в непостижимо далекие времена. Одно из старейших зданий города. Если там сохранились барельефы, они могут многое поведать. Кроме того, от нее мы могли бы, возможно, найти для себя более короткую дорогу, чем та, которую так последовательно метили клочками бумаги. Начали мы с того, что тщательно изучили эти ошеломляющие зарисовки, которые вполне совпадали с нашими собственными, а затем отправились в обратный путь, точно придерживаясь указанного на листке маршрута, ведущего к цилиндрической башне. Наши неизвестные предшественники, должно быть, проделали этот путь дважды. Как раз за гигантским цилиндром Начинался ближайший Тоннель Не стану описывать нашу обратную Дорогу, во время которой Мы старались как можно Экономнее тратить бумагу Ничего нового Нам не повстречалось Разве только теперь Путь наш реже взмывал Вверх, стелясь По самой земле И даже иногда опускаясь В подземелье не однажды замечали мы следы, оставленные прошедшими перед нами незнакомцами, а после того, как запах бензина остался далеко позади, в воздухе вновь стал слышен слабый, но отчетливый неприятный запах, от которого нас бросило в дрожь. Свернув в сторону от прежнего маршрута, мы стали иногда включать фонарик, направляя свет на стены. И я могу вас заверить, не было случая, чтобы при этом не высветился очередной барельеф. Несомненно, то был наилюбимейший вид искусства у старцев. Около 9.30, двигаясь по длинному сводчатому коридору, Обледеневший пол которого, казалось, уходил под землю, а потолок становился все ниже. Мы заметили впереди яркий дневной свет и тут же выключили фонарик. Вскоре стало понятно, что наш коридор кончается просторной круглой площадкой вроде арены, до которой было уже рукой подать. Впереди... Вырисовывалась чрезвычайно низкая арка, совсем нетипичная для мегалитов, и даже не выходя, мы увидели довольно много интересного. Перед нами раскинулся огромный круг, не менее двухсот футов в диаметре, заваленный обломками и прочим мусором. От него расходилось множество сводчатых коридоров, вроде того, которым шли мы, но большинство из них было основательно засыпано. По стене на высоте человеческого роста тянулась широкая полоса барельефов, и несмотря на разрушительное действие времени, усиленное пребывание под открытым небом, сомнений не оставалось. Ничего из виденного нами ранее нельзя было поставить рядом с этими великолепными шедеврами. Толстый слой льда проступал из-под завалов мусора, и мы догадались, что настоящее дно открытого цилиндра глубоко внизу. Но главной достопримечательностью места... Был огромный каменный пандус, который, не заслоняя коридоры, плавной спирали взмывал ввысь внутри цилиндрического колосса, подобно своим двойникам в зиккуратах древнего Вавилона. Из-за скорости самолета, нарушившей перспективу, мы не заметили его с воздуха. Потому-то и не направились к башне, когда решили спуститься под лед. Не сомневаюсь, что П.Боди доискался бы до принципа устройства этой конструкции. Мы же с Денфортом могли только смотреть и восхищаться. Каменные консоли и колонны были великолепны. Но мы не могли взять в толк, как это все функционирует. Время не повредило пандусу, что само по себе удивительно, ведь он находился под открытым небом. Мало того, он еще предохранил от разрушения диковинные космические барельефы. Опасливо ступили мы на частично затененное пандусом ледяное дно этого необыкновенного цилиндра. Ведь ему было никак не меньше 50 миллионов лет. Без сомнения, то была самая древняя постройка изо всех, что нам пришлось увидеть. Мы обратили внимание, что стены его, увитые пандусом, возвышаются на полных 60 футов. Это означало, судя по нашему впечатлению с самолета, что снаружи ледяной пласт тянулся вверх, обхватывая цилиндр еще на 40 футов, ведь зияющая яма, которую мы отметили с самолета, находилась посредине холма, высотой футов в двадцать, состоящего, как мы решили, из раздробленного каменного крошева На три четверти яму затеняли массивные Нависшие над ней руины окружающих ее высоких стен На древних барельефах мы видели первоначальный облик башни Стоя в центре огромной площади Она взмывала ввысь на 500-600 футов Сверху ее покрывали горизонтальные диски, верхний из которых имел по краям остроконечные завершения в виде игольчатых шпилей. К счастью, разрушенная кладка сыпалась наружу, иначе рухнул бы пандус, полностью завалив интерьер башни. И так-то зрелище было довольно жалкое. А вот щебень от арок, казалось, недавно отгребли, не составляло особого труда понять, именно поэтому пандусу спустились в подземелье неведомые пришельцы. Мы тут же решили выбраться отсюда тем же способом. Благо, башня находилась от оставленного в предгорье самолета. На таком же расстоянии, что и внушительных размеров дом с колоннадой, через который мы проникли в сердце города. Зря, конечно, оставили за собой тропу из бумажек, ну да ладно. Остальную разведку можно было провести и в этом месте. Вам может показаться странным, но мы до сих пор не оставили мысль о том чтобы вернуться сюда, и, может быть, даже не один раз. И это, несмотря на все увиденное и домысленное. С превеликой осторожностью прокладывали мы путь сквозь груды обломков, но тут необычное зрелище заставило нас застыть на месте. За выступом пандуса стояли трое саней, связанные вместе и находившиеся ранее вне поля нашего зрения, они-то и пропали из лагеря Лейка. И вот теперь обнаружились здесь, изрядно расшатанные в дороге. По-видимому, их тащили не только по снегу, но и по голым камням и завалам. А кое-где перетаскивали на весу. На санях лежали аккуратно увязанные, Истянутые ремнями, знакомые до боли вещи. Наша печурка, канистры с бензином, набор инструментов, банки с консервами, завязанные узлом в брезент книги и еще какие-то тюки. Словом, похищенный из лагеря Скарп. После всего предыдущего мы не очень удивились находке. Скажу больше Были почти к ней готовы Однако, когда склонившись над санями Развязали презентовый тюк Очертания которого меня почему-то смутно встревожили Нас как громом поразило По-видимому, существам, побывавшим в лагере Тоже не была чужда страсть к научной систематизации Как и Лейку в санях лежали два свежезамороженных экземпляра. Раны вокруг шеи аккуратно залеплены пластырем, а дабы избежать дальнейших повреждений, сами тела туго перевязаны. Надо ли говорить, что это были гедни и пропавшая собака?